Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я продолжаю свои видео с поездок по Перу, сегодня из долины Фынков перебрались в Мачу-Пикчу, сзади у меня как раз древний город и, наверное, это в какой-то степени символично, потому что хочется завершить видео по поводу лучшего способа инвестирования, что же, что же является. Uh, не то, что является, я бы не сказал, что является это новый зарождающийся способ инвестирования, который, наверное, то, что я слышал, то, что я видел, люди начали применять начиная с 2012-2014 года. Но это новая волна, это новое направление, как в свое время стоимостное инвестирование вынести, вытеснило uh, трейдинг, как в свое время uh, аллокация активов и индексное инвестирование вытеснила. Фундаментальное стоимостное инвестирование, да, то есть, то, что то, что силу, так и то, что появляется и зарождается сейчас, вытеснет так называемый asset allocation и индексное инвестирование. И на это у меня есть как бы свои доводы, свои аргументы. В чем заключается суть? То есть, до этого я говорил, что мы Находились в беспрецедентную эпоху, вернее в эпоху беспрецедентных дешевых денег. И это продолжалось очень продолжительное время с 80-х годов. То есть, практически 50 лет, у нас деньги год от года дешевели. И на этом фоне, соответственно, э эта ликвидность естественно больше всего было в Америке, в развивающихся экономиках, да, но в конечном счете значительную долю. Этих капиталов потом через перераспределение, через капитализм досталась Китая, досталось другим странам, и в конечном счете это привело к росту мировой экономики. То есть, в принципе, аллокация активов, индексное инвестирование имела право на существование по одной простой причине росло все. У вас были дешевые деньги, росло все, соответственно, стоимость активов непосредственно увеличивалась. А что мы получаем сейчас? сейчас Многие экономисты прогнозируют, если брать кондратьевские циклы экономические, мы находимся в стадии снижающегося, ну то есть в стадии снижения большой волны экономического роста. И здесь, в этой истории, сто э, чем она характеризуется? Она характеризуется тем, что объема денег, кредитных денег сейчас в экономике, чрезмерно большое количество. Огромнейшее количество, то есть с 2008 года э, кредит не сократился, а увеличился еще там в два-два два с половиной раза. И решение данных вопросов возможно только через э, удорожание денег. И в следующее время мы будем жить в эпоху дорогих денег. Когда мы живем в эпоху дорогих денег, то в этом случае, нужно Нужно заниматься активным управлением. И активным управлением не в плане трейдинга, да. Я не призываю к трейдингу. Я говорю, что активное управление будет сводиться к тому, что нужно будет уделять время не только фундаментальному анализу, не только анализу точек входа, да, то есть, техническому анализу, стоимостному инвестированию. Но нужно будет учитывать, в какой стране работает, что с населением происходит, насколько эффективно компания работает. То есть это все нужно будет учитывать. Об этом еще запишу отдельное видео: да, то есть приведу примеров. На самом деле, кто уже это делает, да, и действительно факторы подтверждают, что данная стратегия позволяет зарабатывать регулярно, хорошо, стабильно, обыгрывая рынки. И это новая зарождающаяся эпоха, зарождающийся вид инвестирования, который в следующие 20-30 лет, наверное, займет более 50% инвестиционных инструментов, которые используются, то есть более 50% объектов инвестирования, как вытеснили а, индексные фонды активное управление в последние 20 лет. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, если понравилось видео, то подписываемся на канал, ставим на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, делимся с друзьями, комментируем, будут интересные вопросы, запросы по темам, обязательно запишу и отвечу. До свидания вам и удачи.